Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. С вами Евгения Мягкая. 16 февраля Русская Православная Церковь отмечает память равноапостольного Николая Японского. Ушли в далекое прошлое те времена, когда веру Христову унесли по миру ученики Спасителя, апостолы. Подражая им, совершали великие труды и подвиги во имя торжества христианства те, кого стали именовать равноапостольными. Император Константин, святая Нина, благоверный князь Владимир Киевский. Но разве можно человека, жившего в XIX веке, назвать равноапостольным? Да, можно. Таким человеком был святитель Николай, просветитель Японии. Архиепископ Николай в миру Иван Дмитриевич Касакин родился 1 августа 1836 года в селе Береза Смоленской губернии. Отец его, Дмитрий Иванович, служил диаконом в сельской церкви. Мечтая, чтобы сын стал священником, отец устроил мальчика учиться в духовное училище, а потом в Смоленскую духовную семинарию. Отец будущего святителя был настолько беден, что когда наступала пора отправляться на учебу, он не мог дать сыну лошади. Пройти 150 верст до Смоленска, где находилась семинария, это тяжелый труд и для взрослого мужчины. А Ваня преодолевал его не раз в течение пяти семинарских лет. Мальчик, а потом и юноша, шел по дороге с молитвой, и ему помогали добрые люди. То попутный ямщик посадит на облучок, то позовет в сани добрый барин. Всегда Ваня успевал к началу нового учебного года в семинарии. В 1856 году, блестящий окончив курс семинарии, Иван Касаткин на казенный счет был отправлен учиться в Петербургскую духовную академию. Во время учебы Юноша показывал выдающиеся успехи. Его друзья и сами преподаватели полагали, что способного ученика оставят в академии для подготовки к званию профессора. Приезжая домой на каникулы, помогая отцу на сенокосе или срубить новый амбар, переложить каменку в бане, Иван Касаткин и предположить не мог, что уже скоро он навсегда расстанется с родной его сердцу Смоленщиной. Жизнь Ивана внезапно сделала крутой поворот. В семинарии в комнате для занятий уже больше недели висело объявление с предложением желающим поехать священником в церковь города Хакадаты. Иван Касаткин равнодушно проходил мимо объявления. Что ему задело до какой-то Японии? У него здесь в России старый отец, родной дом. Однако Господь неуклонно направляет своих избранников на тот путь, который Он предназначил им. Однажды на всеночном бдении душа молодого семинариста вдруг пронзила непреодолимое желание отправиться в Японию, принести и туда свет евангельской проповеди. Желание было настолько сильно, что в глубоком волнении он отправился к ректору Академии и сказал о своем решении. В июне 1860 года Ивана Касаткина постригли в монахи с именем Николай, а еще через месяц рукоположили в иеромонаха. Долгой и трудной была дорога в Японию. В слезах попрощавшись с отцом, которого он чрезвычайно любил и почитал, расставшись со всем, что было дорого сердцу, из домашних вещей с собой иеромонах Николай Взял лишь икону Божией Матери Смоленскую, с которой не расставался всю жизнь. В Николаевске-на-Амуре у него произошла примечательная встреча с Владыкой Инокентием, просветителем Сибири. Владыка благословил его на предстоящие труды и дал совет по приезде, не откладывая ни дня, сразу же взяться за изучение японского языка. 2 июня 1800 61 -го года эеромонах Николай на транспорте Амур прибыл в Хакогдаты, где при русском консульстве была церковь Воскресения Христова. Японию называют страной восходящего солнца. Страну образуют несколько островов, вереницей протянувшихся с севера на юг. В прежние времена, когда не было современных городов с башнями и непоскребов, первое, что видел на рассвете японец, был поднимающийся извод океана солнечный диск. Поэтому и на государственном флаге Японии изображено Солнце. Первыми европейцами, проникшими в Японию еще в XVI веке, были португальские купцы. Сначала правители Японии относились благожелательно к христианам. Однако по прошествии времени японский правитель Сёгун издал указ, приравнивавшие исповедание христианства к тяжким уголовным преступлениям. Затем последовал указ о запрете иностранцам посещать Японию, а японцам под страхом смерти покидать свою страну. Япония обособилась от окружающего мира. Только во второй половине XIX века Япония заключила торговые договоры с США, Россией, Англией, Францией. В трудной обстановке пришлось молодому иеромонаху начинать свою просветительскую деятельность. Ведь здесь все было другим, не так, как в России. Лица людей, звучание чужой речи, одежда, питание. Японские жилища с их тонкими, едва ли не бумажными стенами были так не похожи на русские деревенские бревенчатые избы или каменные городские особняки. Даже воздух здесь был совсем другой. Влажный, с ароматами близкого моря. В Японии отец Николай оказался не только в иной стране, но и в иной жизни. Два с лишним столетия замкнутости не прошли для Японии даром. Случалось, что иностранцев убивали на улицах, ибо тогдашние японцы смотрели на иностранцев как на зверей, а на христианство как на злодейскую секту, к которой могут принадлежать только мрачные чародеи. Как можно было в таких условиях вести свободно проповедь христианства, вынести ее за стены консульского храма? Сперва важно было научиться преодолевать настороженность местных жителей, а порой их неприкрытую злобу. Бывая по делам в русском консульстве, отец Николай частенько виделся там с японцем, который давал сыну консула уроки фехтования. На священника японец смотрел со жгучей ненавистью. «За что ты сердишься на меня?» — спросил его однажды романах. «Разве я тебе сделал что-то дурное?» «Вас, чужеземцев, нужно перебить!» — злобно проворчал бывший самурай. «Вы пришли в нашу землю шпионить, а ты своей проповедью христианства всех больше вредишь Японии». «А ты когда-нибудь слышал, мо... слышал мои проповеди?» «Нет», — замялся японец. «Разве не справедлива ваша японская поговорка?» Прежде чем судить о вкусе рыбы, попробуй ее. Сначала послушай меня, а потом решай, вредна ли моя проповедь или нет. Краска смущения залила смуглое лицо самурая. Ведь если японцы считали иностранцев животными, то иностранцы платили им той же монетой, называли желтолицами, придумывали другие оскорбительные клички и прозвища. Но этот европеец был совсем не похож на англичан или американцев. Как он тепло и приветливо разговаривает с ним, почти как с братом. Самурай Такума Савабе стал приходить к отцу Николаю для бесед. А через несколько месяцев он попросил, чтобы батюшка крестил его. В Японии еще не были отменены антихристианские законы, и Савабе рисковал жизнью. Если откроется, что он христианин, ему отрубят голову. Не желая подвергать своего первого ученика смертельной опасности, отец Николай сказал ему, что с крещением пока следует повременить. А Савабе, уверовавший в Господа, не помышлявший теперь жизни без Христа, через какое-то время привел в консульство своего друга. К ним присоединился потом третий японец. Скоро православная община насчитывало около 20 человек, готовых принять крещение. Троих из них отец Николай тайно окрестил у себя в кабинете. Так началась история православной церкви в Японии.